Всем привет! Сегодня будем пытаться отремонтировать кондиционер на авто Volvo 40 двигателем 1.8. Вот кондиционер, не климат-контроль. В чем суть проблемы? Проблема это имеется и на Volvo E40, и на Маздах, и на Ford Focus 2, то есть одноплатформенниках Volvo E40. Суть в чем, при достижении температуры определенной на улице, вот сейчас у меня 29 градусов, перестает срабатывать муфта кондиционера, то есть кондиционер просто не включается, соответственно в салон идет горячий воздух, то что сейчас у меня происходит, вот в салоне сейчас у меня 37 градусов, специально взял градусник, вот, то есть шкив кондиционера крутится а муфта к нему прижимной пластины не прижимается то есть это наступает при температуре выше 25 градусов на улице связано это как говорят опытные люди с увеличением зазора в прижимной пластине муфты кондиционера который мы Попробуем сейчас отрегулировать, то есть уменьшим этот зазор. Вот я вам показал температуру в салоне. Отсюда гонит у меня горячий воздух. Вот. Прям воздух идет горячей, чем температура в салоне, потому что еще вот из подкапотного пространства он идет. Горячий воздух. Это при включенном кондиционере. Видите? Включаем, включаем ничего не происходит, то есть воздух как горячий шел, так он и идет муфта не включается ну что ж, сейчас мне нужно поднять машину немножко снять колесо и обеспечить доступ к самой прижимной пластине этой муфты сейчас я это сделаю и потом продолжу значит, я снял колесо подомкратил машину освободил тут защиту то есть вот у нас наша муфта я уже опытным путем тут попробовал разные щупы. Вот мы видим, что 0,7 щуп пролезает. 0,7 при норме. На да, видно нет маркировку. 0,7. При норме 0,3-0,5 десятых миллиметра. То есть мне а, минимум в два раза надо уменьшить вот этот зазор между прижимной пластиной и шкивом. Для этого мы сейчас открутим вот этот центральный болтик на 10 и снимем прижимную пластину. Там будут регулировочные шайбы. Я их покажу вам. Возникла непредвиденная проблема. Ключик на 8. Я неправильно сказал. Вот этот болт не на 10, а на 8. Он, видите, видимо, его пытались уже снять. И он проворачивается, на 7 сюда не лезет. Соответственно, я не могу в данный момент открутить вот этот болт. Но в интернете я видел еще один способ, когда вставлялись вот сюда между этой пластиной и вот этой прижимной пластиной и муфтой. Тут вот демпферы, вот эти три штуки, это демпферы. И здесь вот щель. То есть по факту вот оно ходит, если нажимать вот так, оно к шкилу приближается. Таким образом, если мы сейчас а, сюда вот в эти места подсунем шайбы или вот, пластинки нужного нам размера, то вот этот зазор уменьшится и станет таким, каким он нам нужен. То есть 0,3 нам надо уменьшить. Соответственно, если мы сюда засунем, вот, я буду использовать щупы обычные щупы, вот щуп 0.3 и два щупа сложены 0.2 и 0.1, тоже 0.3 получится, чтобы равномерно по всей поверхности расстояние было одинаково. Сейчас я эти щупы туда засуну, подрежу то, что не нужно и потом мы померим что у нас получилось. Я думаю должно сработать. Мы поставили пластины. Сейчас кондиционер выключен. Сейчас-то по одному кнопку выключаем. Все работает. температура понижается понизилась уже на 15 градусов примерно Очень. можно таким образом их то отремонтировать как видите все нормально вот на улице глаз те салоне Всем пока.